Всем привет, действия человека. Человек хочет добиваться именно к себе, не то что внимание Да, точнее, человек хочет добиться внимания и также хочет добиваться какого-то определенного человека. От а определенного человека хочет добиться именно внимания, не конкретно каких-либо людей, а именно конкретно какой-то человек. Сейчас важен для человека, и человек решил, что будет добиваться для себя. Именно от того человека, например, мужчина добивается внимания той женщины. <как> Извините. Маленький голос Человек-мужчина решил добиться внимания той женщины, которая ему нравится. Она не обращает на него внимания, и он решил добиваться. Именно ее внимание к себе, привлечь ее эмоции, чувства. Главное, чтобы она обратила внимание на этого мужчину. Всем пока.